Это очень классные инструменты, они широкого профиля. Они подходят абсолютно любой тематике. Они подходят для любого тренера. Они подходят для тренера, который что-то там понимает в педагогике или не понимает в педагогике. Они подходят для фандрайзеров, организационных каких-то тренеров, анти-кризисных тренеров и так далее. Потому что это просто упакованные инструменты. И это находка. Потому что зачастую умные дяденьки нам говорят, ну знаете, там есть такая технология, вы знаете, и дальше мы идем. Что за налоги, да знаем, да не знаем, да миллион вариантов. А здесь вот эти модные нонче коробочные решения, когда нам упаковали очень такой конструктор лего, мы этот конструктор везем и можем что-то брать, что-то не брать. Это уже наш выбор, наше право вот, это очень классно. Тот высочайший запрос, который из-за вот этой вот логистики, он хочешь не хочешь выстраивается, он, конечно, удовлетворен полностью. И удовлетворен не только содержанием, но и тем, что вокруг, заботой, которую нас одарил Центр Гаранты.